Как укрепить силу воли я могу ответить поможет просто чтение мантр или молитву или помогут упражнения какие-либо это тотально усиливает волю человека в случае если человек допустим говорит себе я 108 раз буду читать мантру такую или 108 раз буду молиться и читать там «Очи наши же и си на небеси или читать какую-нибудь аят для филада салям алейкум или еще что-либо или он будет читать читать э, э, там суру из корана но будет это делать длительное время и дисциплинировано. вот такая ежедневная дисциплина она сто процентов вырабатывает у человека силу воли ну, вот так просто оказывается